Сейчас мы с вами приготовим вот такие не крабовые палочки. Можно их применять в салаты. Пахнет рыбой и по цвету такие вот красноватые. Берем сыр тофу 150 грамм. Нарезаем в виде крабовых палочек. Кладем в контейнер. Вода 150 грамм. Лис нори рвем мелко. Длиное масло 1 столовая ложка. Соевый соус. Приправа для рыбы. Всё тщательно перемешайте. Можно положить соль по вкусу. И дайте настояться 5-10 минут. Заливаем соусом сыр тофу. Даем настояться. Приготовим сок свеклы. Натираем на мелкой терке свеклу после берем и отжимаем для красного цвета можно добавить сок свеклы сок свеклы делает красный цвет это идет пищевой краситель и оставим в этом соусе мариноваться до утра вот наши палочки постояли ночь в холодильнике и получились вот такие палочки.